Добрый день! Меня зовут Мария, и я представляю ФГБУ Цекиминком связи России. На этой неделе мы рассмотрим новые вопросы, поступившие от органов государственной власти на нашу электронную почту. Как вернуть мероприятие по информатизации из архива? Для того, чтобы вернуть мероприятие по информатизации из архива, необходимо написать соответствующий запрос на электронную почту единой службы поддержки в ГИСКАИ. Саппорт собака, эски, точка ру с указанием номера мероприятия по информатизации. Как в ГИСКАИ посмотреть номер мероприятия по информатизации, направленного в архив? Мероприятия по информатизации, направленные в архив в интерфейсе ВГИС-КАИ, становятся недоступны для просмотра пользователю. Для того, чтобы посмотреть номер мероприятия, необходимо зайти в подраздел 6.2 объекта учета, на который направлены мероприятия по информатизации. Мероприятия по информатизации отображаются серым цветом со статусом «В архиве». Какие технические средства связи, предназначенные для связи пользователя с информационной системой или другими техническими средствами связи посредством информационно-телекоммуникационной сети интернет, входящей в состав информационной системы, необходимо указывать при заполнении паспорта территориального размещения технических средств информационных систем? В соответствии с абзацем 12 пункта 7.1 – Порядка внесения сведений в реестр территориального размещения технических средств информационных систем, утвержденного приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 7 декабря 2015 года, номер 514, при заполнении сведений, указанных под пункте Z, пункта 7 настоящего порядка, приводится перечень технических средств связи, предназначенных для связи пользователя с информационной системой или Другими техническими средствами связи посредством информационно телекоммуникационной сети Интернет, входящих в состав информационной системы, с указанием для каждого указанного технического средства связи следующих идентификаторов информационно информационной телекоммуникационной сети Интернет. IP-адресов технического средства связи и IP-адреса шлюза. В случае, если IP-адрес технического средства связи назначается автоматически при его подключении к информационной телекоммуникационной сети интернет, например, по протоколу DHCP, и используется в течение ограниченного времени, указанного в сервисе назначившего IP-адрес, то указывается IP-адрес такого сервиса и ставится отметка ⁇ Динамический IP-адрес ⁇ а IP-адрес шлюза не указывается. Доменные имена и их IP-адреса. К таким техническим средствам связи относятся телекоммуникационное оборудование, сетевые маршрутизаторы, коммутаторы, модемы, роутеры и другое.